Приветствуем вас на канале Мое дело ТВ. Все ли так просто на режиме АУСН? Не все, поэтому сегодня поговорим о спорных моментах, которых не так мало на этом режиме, как кажется на первый взгляд. Напомню, что в предыдущем ролике мы рассмотрели общие моменты нового режима ОСН. Вы можете их посмотреть в нашем предыдущем видео по ссылке под нашим роликом. Для наглядности спорной части применения этого режима предлагаю выяснить, кто же не может применять УСН и какие ограничения действуют для этого режима. Весь перечень ограничений приведен в статье 3 закона, которым установлен новый режим. В частности, это организации, у которых есть филиалы или обособленные подразделения. Но здесь все как бы предельно ясно. Есть филиал или обособка, применять ООСН нельзя. И вариантов тут нет. Следующее ограничение для организаций ИИП, которые уплачивают налоги сборы, взноса единым налоговым платежом, ну, так называемый ЕНП. Да, это как раз один из самых главных спорных моментов, то есть данное ограничение несколько неоднозначно. Весь 2023 года все переходят на ЕНП, это обязательно абсолютно для любого бизнеса, и возникает резонный вопрос, а кто же тогда сможет применять ОССР? Да, здесь действительно есть неопределенность на текущий момент. В этом году перейти на ЕНП можно добровольно, а вот со следующего года его применение станет обязательным для всех. В 2022 году те, кто перешел на, един, на единый налоговый платеж добровольно, применять АОСН не смог. А вот в 2023 году этот момент законодательно не урегулирован. По имеющимся нормам, если с 2023 года все налогоплательщики будут обязаны а, уплачивать налоги в формате ЕНП, то переход на ОСН будет попросту невозможен ни для кого. Конечно, не исключено, что этот момент законодатели уточнят, но сейчас по этой части разъяснений нет. Третье ограничение, которое мне хотелось бы упомянуть, это организации ИИП, ведущие деятельность на основе договоров поручения комиссии либо агентских договоров. Да, это ограничение одно из самых важных, я считаю, и здесь тоже не все однозначно. А, и оно сейчас самое активное в обсуждении, по одной простой причине, конечно же, у нас в бизнесе много торговли, да, много торговли на маркетплейсах, и зачастую все это идет по посредническим договорам, договорам комиссии, агентским договорам, да, договорам поручения, все это посреднические сделки. Поэтому, Оля, давай подробнее расскажем нашим зрителям. Да, на самом деле здесь такой вот очень важный такой вопрос, и очень многим, я думаю, он будет актуален. Дело в том, что в законе не уточнено, какая именно сторона таких видов договоров ограничена в применении ОСН. Потому здесь можно сделать вывод, что нельзя работать по посредническим договорам как посреднику, так и принципалу. Объяснить это можно особенностями расчета налога при посреднических договорах. Налоговикам будет недостаточно сведений с расчетного счета, ведь расчет вознаграждения посредника и способы выплаты да, имеют свои особенности. Выпла может выплачиваться отдельным перечислением или там, удерживаться из полученной суммы какая-то комиссия, вознаграждение и так далее. И, как правило, платежи поступают не в полном объеме, а, например, за минусом удержанного посреднического вознаграждения. Либо посредник получает на свой счет сумму, которая не является его доходом в полном объеме, и, вероятно, именно поэтому предусмотрено данное ограничение. В связи с этим ставится под сомнение применение АУСН продавцами, которые работают с маркетплейсами, такими как Wildberries, Ozone, и Яндекс.Маркет, ну, в общем, и прочие подобные торговые площадки. Да, действительно, получается, что те, кто продает товары через маркетплейсы или, к примеру, привлекает службу доставки в рамках какого-то посреднического договора, не смогут применять новый режим. А, здесь еще раз подчеркну, конечно, что сейчас все в законе звучит довольно спорно. Есть экспертное мнение, что это касается только агентов, к примеру. А, но все-таки, учитывая, что такие договора, посреднически несут довольно разносторонние тонкости да, расчета, в том числе и тех средств, которые приводятся к принципалу, и удержание из них определенных сумм, там каких-то, не знаю, бонусов, скидок для клиентов, а за участие в каких-то акциях на маркетклейсах и тому подобное. А то, что по расчетному счету, соответственно, налоговое отследить при всем желании никак не сможет, да, и определить, какая именно сумма дохода у вас будет и, объективно той, с которой надо рассчитывать налог. Поэтому пока нет законодательства законодательно каких-то официальных документов, соответственно, либо официальных разъяснений, а то безопаснее этот режим, конечно же, не применять как самим посредникам, так и принципалам, комитетам, соответственно, там, поручителям по этим договорам. А, давай далее перейдем с тобой и расскажем, какие еще ограничения упомянуты, конечно же, в законе. Следующее ограничение, которое хотелось бы отметить, это организация и ИП, привлекающие к трудовой деятельности физлиц которые не являются налоговыми резидентами нашей страны. То есть работники обязательно должны быть резидентами. Соответственно, это касается и руководящего состава компании. К примеру, в случае длительного нахождения за границей директора он может утратить статус резидента, что, естественно, будет являться нарушением условий применения АУСН. Еще одним ограничением является организация ИИП, выплачивающая физлицам доходы в наличной форме. То есть выплачивать зарплату сотрудникам можно только безналичным переводом. Расчитываться с сотрудниками наличными нельзя. Конечно, сейчас большинство работодателей рассчитывает сотрудникам именно безналичным способом – это факт. Но возможность наличных расчетов все же имеет место. Например, при блокировке расчетного счета или при отсутствии денег на расчетном счету, да, у местной становится наличная выплата зарплаты, которая при ОСН попросту запрещена. Соответственно, могут возникнуть дополнительные расходы на компенсацию за задержку зарплаты или какие-то там трудовые споры с сотрудниками. Да, эти два ограничения очень актуальны в наше время для многих работодателей. А, давай еще тогда рассмотрим, какие еще важные ограничения мы могли бы экспертно выделить. Я бы отметила такие, как АУСН нельзя совмещать с другим режимом налогообложения. То есть, к примеру, обычную АУСН можно совмещать с патентом, а вот в отношении АУСН такое совмещение уже неприменимо. Соответственно, если осуществлен переход на АУСН, то применять можно только ее в отношении всей деятельности. Следующее ограничение еще. Банк нужно выбирать из специального перечня, размещенного на сайте ФНС. Расчеты с персоналом должны также проводиться только через него. Если расчеты будут через другие банки, то в таком случае налогоплательщик слетает с АУСН. Это лишь часть основных ограничений, которые поименованы в законе, их на самом деле гораздо больше, тому прежде чем принять решение о переходе на АОСН, следует изучить их все и максимально подробно, но ну, естественно сопоставить с нюансами конкретного бизнеса, чтобы принять оптимальное взвешенное решение. Да, мы обсудили большую часть ограничений о применении ОСН. Давай тогда еще расскажем, какие еще особенности есть по самому факту применения этого режима. Да, особенности действительно есть. Помимо всего перечисленного, вопрос применения ОСН вызывает немало спорных ситуаций по учету расходов, которые пока никак не разъяснены контролерами. Речь в данном случае идет о следующих моментах. Первый – порядок учета основных средств. Одно из основных принципов АОСМ в том, что налоговики сами будут определять доходы и расходы, ну, и, соответственно, налоговую базу. Делать они это будут на основании операций, которые пройдут по расчетному счету, а также сумм, прошедших через кассовую технику. И в этом случае возникает неопределенность, каким образом будут учитываться расходы на приобретение основных средств сразу единой суммы в периоде оплаты, или же по аналогии с обычным ОСН, равными долями в течение календарного года. данный момент на текущий вот именно вот в текущей ситуации законодателями не разъяснен никак и остается как бы в подвешенном состоянии. Следующая особенность да, это учет расходов, произведенных до перехода на АОСН. В законе прописано, что расходы, которые относятся к периодам до перехода на этот спецрежим, не учитываются при АОСН. Однако могут быть расходы, которые были оплачены в период применения иного режима, но не признаны в том периоде. И в законе этот момент не регламентируется. Также нет и разъяснений по этой части. То есть неясно, каким образом будут учитывать расходы, которые оплачены во время применения нового режима, но не признаны в налоговом учете. Ну, например, это расходы на аренду, уплаченные авансом, там, либо оплата товара отгруженного в период применения нового режима. То есть вот эти моменты не урегулированы. Еще одна особенность – это учет расходов через подотчетное лицо. Есть неопределенность по части таких видов расходов. Согласно методическим указаниям, выдача сотруднику подотчетных средств, а также возврат этих средств от сотрудника, не израсходных средств, по общему правилу не учитываются при определении налоговой базы. При этом если за счет э, таких подотчетных средств осуществлены экономически оправданные расходы которые имеют документальное подтверждение то налогоплательщик вправе изменить признак отнесения к налоговой базе э, э, не налоговая базы на признак расход в личном кабинете клиента. таким образом по умолчанию выплата подотчетному лицу не будет э, будет вернее с признаком не налоговая база и уже сам налогоплательщик должен будет э, корректировать этот признак в личном кабинете на сайте ФНС. Хорошо, в предыдущем ролике мы еще упомянули про порядок расчета налога, а именно налог рассчитывается налоговой инспекции, а нет ли здесь подводных камней? Давай расскажем о них. Действительно, при АОСН налог будет рассчитывать сама ФНС на основании данных, переданных банком, лайн ну иных сведений, передаваемых через личный кабинет на сайте ФНС. Но не все так просто. Ведь налоговики не заинтересованы в оптимизации налогов или их снижении. То есть чаще всего ФНС придерживается в принципе «чем больше уплачен бюджет, тем лучше». А потому возникает необходимость контроля правильности произведенных расчетов. И в случае обнаружения ошибки вам, естественно, придется доказывать свою позицию и вступать в споры с проверяющими, что может привести к камеральной проверке, а в отдельных случаях дойти и до судебных разбирательств. Естественно, от этого тоже никто не застрахован. Более того, ваша задача будет корректно отражать признак всех поступлений и списаний по банку и кассе а также проверять и при необходимости отражать доходы и расходы в личном кабинете. Ну, здесь подведу итог. То есть в любом случае рекомендуется проверять сведения о доходах и расходах и при необходимости скорректировать признак отнесения к налоговой базе, чтобы не допустить каких-либо ошибок. Раз уж мы заговорили про доходы и расходы, то как же они признаются при УСН? по какому методу и в каком порядке? Давай это тоже расскажем. При АУСН доходы и расходы признаются кассовым методом. Доходы учитываются по нормам статьи 248 налогового кодекса, но не учитываются, естественно, необлагаемые доходы. Перечень расходов, которые учитываются при объекте дохода минус расходы, является по сути открытым. Главное, они должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены. Также понесены в безналичной форме или зафиксированы как это. При этом установлен конкретный перечень неучитываемых расходов. То есть закрытого перечня расходов, как для обычной УСН не установлено, но в законе перечислены расходы, которые учитывать нельзя. При этом есть неопределенность в порядке учета расходов при применении ОСН. В частности, судя по имеющимся нормам, расходы учитываются кассовым методом. А это говорит о том, что расходы учитываются по дате фактического расходования средств, то есть по дате платежа. Но при этом закон гласит, что расходы должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены. Для ситуации, когда э, подтверждающий документ о произведенном расходе мы получаем от поставщика сразу, здесь как бы все предельно ясно. В этом случае такой расход допустим мы учесть учесть дате платежа. Но вот что делать, когда отгрузка товара или оказание услуги будет значительно позже произведенной оплаты. То есть оплатили мы предоплату, допустим, в августе, а услуга э, оказана в октябре. Соответственно, закрывающий э, документ э, получен в октябре и датирован именно этим месяцем, октябрем. И в этом случае присутствует неопределенность, в каком периоде следует учитывать такой расход. Ведь получается, что на момент оплаты не было оснований признавать этот расход, поскольку не было документального подтверждения. В свою очередь, судя по нормам закона, расходы учитываются кассовым методом, то есть по оплате, но опять-таки с выполнением определенных условий. И вот здесь как раз возникает вопрос по моменту признания такого расхода. Более того, получается, что на момент оплаты нет уверенности, что этот расход будет подтвержден документально. Ведь, к примеру, исполнитель может не оказать услугу по определенным причинам, да, от этого никто не застрахован, или поставка товара отменится, например, там, в связи с отсутствием нужного товара или каких-то других причин. Ну, не исключено, конечно, что этот момент регулирует, но пока, исходя из имеющихся норм, момент признания некоторых расходов, честно говоря, не совсем понять. Хорошо, а что по части убытков прошлых лет, можно ли их учитывать при АУСН? Можно, но только при объекте доходы минус расходы и только убытки прошлых лет, образовавшиеся при применении АУСН. А вот убытки, которые получены до перехода на этот новый режим, учесть в расходах будет нельзя. То есть, к примеру, если в период применения обычной УСН бизнес был убыточным, ну, были получены убытки, то после перехода на АУСН он станет, по сути, прибыльным, поскольку убытки, полученные на ином режиме, учесть при АУСН будет нельзя. Ну, здесь, чтобы сложилась понятная картинка, я рассмотрю на примере. Допустим, если мы применяем УСН, доходы минус расходы, в прошлом году получили убыток в размере 800 тысяч рублей. В этом году получены доходы 2 миллиона. При дальнейшем применении УСН мы сможем уменьшить доходы на полученный убыток и по итогу года с разницей уплатить налог 180 тысяч рублей. А при переходе на АУСН убыток учесть уже, к сожалению, не получится. И налог у платья составит уже гораздо большую сумму, 400 тысяч рублей. Ну, то есть разница-то налицо. Да, к этому надо морально подготовиться, я думаю, сразу опять-таки оценить полностью выгодность прихода на этот режим сразу, произвести все необходимые расчеты. Понятно, что дело, что на УСН тоже будут авансовые платежи в течение года, которые не будут учитывать эти убытки, но эти авансовые платежи по итогу года с учетом убытков могут пойти в сумму переплаты, да, которую можно будет зачесть, либо вернуть. С УСН такого трюка, к сожалению, провести не получится. По крайней мере, пока на текущий момент это не предусмотрено, законодательно не разъяснено. Но и, соответственно, надо понимать, что если вы все прошлые годы выезжали на том, что у вас были убытки да, и значительно экономили а, по налоговой нагрузке, то с перехода на УСН а, с теми бонусами, которые на этом режиме есть, у вас появятся своего рода не бонусы а дополнительные, такие неприятные, а, которые приведут к необходимости мало того, чтобы платить ежемесячный налог, так еще и прибыльный налог, то есть да, довольно большой сумме, которая не учитывает никаких убытков, которые вы внесли ранее. А, хорошо, а, Оля, давай еще рассмотрим нюансы по выплате зарплаты сотрудникам. Расскажи о них поподробнее, пожалуйста, для наших зрителей. Да, конечно. Выплачивать зарплату можно только через уполномоченный банк. Ну, мы это тоже уже ранее обсуждали, в котором у работодателя открыт счет. Платить зарплату наличными или в обход этого банка нельзя. При этом нет разъяснений, имеет ли значение, в каком банке открыт счет работника, на который перечисляется зарплата. С одной стороны, если принимать во внимание имеющиеся нормы, то работник вправе самостоятельно выбирать банк, в котором у него будет открыт счет. И потому можно полагать, что банк может быть любым. Но с другой стороны, при применении АУСН налогоплательщик банк должен выбирать из специального перечня. Поэтому здесь есть некая неопределенность, будет ли это требование также распространяться и на сотрудников организации, пока разъяснений по этой части нет. А значит, есть все-таки определенный риск, в случае, если счет у сотрудника будет открыт в банке не непоименованном перечне, то здесь могут возникнуть, конечно, вопросы. Но это пока Опять-таки, что будет в дальнейшем, возможно, появятся какие-то дополнительные разъяснения, и может быть либо в самом законе это будет как-то зарегулировано. Да, нет. да, я тоже надеюсь, что большую часть спорных моментов все-таки детализируют, mm -hmm. разъяснят, пояснят, да, дадут э, официальную информацию, исходя из которой можно будет уже строить э, конкретную логическую цепочку. Да, да. Значит, Хорошо. Да. А давай расскажем по выплатам пособия еще. Я думаю, здесь тоже заинтересует наших зрителей. Да, пособие тоже это немаловажная я думаю, тема. Работодатели на ОСН сами должны будут передавать ФСС только сведения о заявлениях на пособие по уходу за ребенком. Пособие по временной трудоспособности ФСС будет рассчитывать на основании сведений, полученных от налоговой. При этом работодатель будет получать такие сведения для подтверждения, уточнения или дополнения через личный кабинет налогоплательщика. Подтвердить, уточнить или дополнить их нужно будет в течение трех рабочих дней со дня получения. Да, особенностей у нового режима немало. Более того, есть достаточно много спорных моментов, да, которые мы обсудили выше. В нашем следующем ролике мы обязательно сравним УСН с АУСН для более наглядности да, представления ситуации о выгодности перехода. А, также всегда отметим, что компания Модел готова поставить свое крепкое плечо в любом вопросе, да, провести разовую консультацию, вести вас на тарифе на УСН. А, может, даже в рамках нового режима, в зависимости от необходимых вам потребностей, потому что, как минимум, тот же самый кадровый учет никто не отменял, соответственно. да а, Ту же самую первичку для бухгалтерской отчетности да или для проверок, камеральных проверок а, ливизных тоже никто не отменял, поэтому это необходимо учитывать. А, в любом случае, надеемся, что эта тема была для вас актуальной. Если есть а, какие-то вопросы, которые мы не раскрыли в данном видео, но они вам интересны, пишите их, пожалуйста, в комментариях, мы обязательно дадим обратную связь. Ну и чтобы быть в курсе всех важных, новых актуальных тем, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы под видео, пишите свои пожелания, мы обязательно учтем их при выборе тем для наших очередных эфиров. А до новых встреч, удачного ведения бизнеса.